Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Еще один способ обратить внимание на то, что в Украине нарушаются права граждан, а именно статья 33 Конституции, на свободу в любое время тех, кто законно находится на территории Украины, покинуть территорию Украины. Это, Кроме того, это нарушает еще и ряд международных договоров. И э, автор петиции, помните, мы все подписывали петицию к президенту, которая 10 июня э, увидели ответ, да, все о том, что якобы кабинету министров было поручено проработать э, вопросы, которые ставились в петиции, да, просили отменить э, этот запрет, просили разобраться с э, возможной коррупцией элементами на границе урегулировать момент с теми, кто добровольно хочет. Ну, в общем, ряд вопросов по петиции. Петицию вы все знаете, да, все ее подписывали. Так. Прошло время, и вот автор петиции, тот же Александр Гумиров, составил обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека с целью, также, я же, я говорю, еще раз обратить внимание на то, что нарушаются права. Здесь, э, ну, больше имеет э, смысл, ну, то есть форма этого обращения имеет как открытое письмо, вот, и чтобы это не было, как знаете, э, почему, потому что вообще порядок обращения в, в, ну, в ООН, в Комитет по защите э, прав человека, э, там, Нужно опять же пройти национальную всю процедуру и так далее Это чисто персональный характер Но здесь э, речь идет об э, характере публичности То есть придать публичности этому э, обращению Собрать как можно больше подписей под, этому под этим обращением И э, таким образом ну, показать, что это не проблема одного конкретного частного лица ну Естественно это не так вот, естественно, это не так. То есть обратить внимание. Обратить внимание, можно, я же говорю, двумя способами: первое это пройти все процедуры, судебные национальные защиты, исчерпать э, средства. Вот, и потом только написать в комитет. И второй способ вот такое публичное обращение. Оно вот перед вами. Я могу коротко зачитать тезисы. Оно не длинно, на две странички, на три, да, на три странички всего лишь это обращение тезисно, вот, о чем здесь речь. Речь о том, что чиновники сделали невозможным для большинства украинских мужчин, не мобилизированных в армию, зарабатывать на жизнь, помогать близким армии. Этих людей просто лишили возможности быть полезным для Семьи и для страны, и э, ну, это противоречит, э, я же еще раз говорю, есть международные договора, например, как э, декларация э, прав, декларация прав человека и гражданина. И там речь идет о том, что э, все могут то, также свободно покидать. Э, территорию страны, в которой они находятся, независимо от того, ну, от гражданства. Вот, все это мы знаем и так, да, все это мы видим, что в законе нет этого ограничения, вот автор этого обращения ссылается, да, на декларацию, статья 13 гарантирует каждому право свободно передвигаться и выбирать себе место проживания, в территории каждого государства, а также право покинуть любую страну, включая и собственную, и вернуться в свою страну. То есть, вот черным по белому, как говорится, написано и есть нарушение, вот. Кроме того, согласно национального законодательства, а именно Конституции, это право может ограничиваться, да, может, конечно, безусловно, но только законом. И вот законом на сегодняшний день, уже четвертый, пятый месяц, да, после того, как установлено военное положение, это право не ограничено. Первое время вообще ничем не было ограничено, потом какое-то постановление придумали, до сих пор оно действует. До сих пор его понимается по-разному, до сих пор люди с 16-й попытки выезжают, даже, даже, пройдя все вот эти, э, собрав все документы, которые они просят, <coughs> пройдя все эти кабинеты, пройдя все вот это унижение и в конечном итоге последнее унижение на пунктах пропуска, да, с 16 раза вот, у меня есть человек, который прошел, с 16 раза при этом у него все документы были вот поэтому друзья я вас прошу подписать это обращение для того чтобы ну по крайней мере не меньше было подписей чем под петицией к президенту да ну для того чтобы был смысл вообще в этом вот все люди, вот опять же, согласно этой декларации статьи 7 Все люди равны перед законом И имеют право без без, без какой-либо разницы На равный, равную защиту законом Но у нас получается Те, кто причастны к выступлениям в квартале 95 Выступают в Европах Вообще не, вот вообще не пойму как, если в постановлениях Кабинета Министров об этом речи даже нет. Есть о спортсменах, о деятелях культуры я там не нашел. Не нашел я такого. Как они выехали? Ну, в общем, вы понимаете, что нужно предпринимать все попытки, которые возможно только. Вот. Я вас прошу еще раз пойти и подписать, я оставлю ссылку, закреплю в описании, ссылку на публикацию в телеграм-канале автора петиции, там вы можете пройти по ссылке, вот, там где подписи оставить свои. Там просто фамилия, имя, отчество, адрес проживания и являетесь ли вы гражданином Украины или не являетесь. Вот. Почему? Потому что, опять же, ну, никто, кроме вас, не будет защищать ваши права. Пройти и подписать, это не заплатить ни деньги, ничего, абсолютно бесплатно. Вот. Делается это не для какого-то там пиара, делается это для того, чтобы реально законы в нашей стране работали. И кто бы это не делал, да, как ни люди, адвокаты, юристы, те, которые знают, и те, которые не стесняются об этом заявлять публично. Вот. Есть, конечно, другие, которые будут говорить, что вот, вы там работаете на врага и так далее, и там подобно такими петициями. Ну, это с такими людьми я даже и не буду вступать в спор, в дискуссию и так далее. Вот. Вот такое отобращение короткое к вам. Спасибо тем, кто подписал. Ну и в принципе делитесь, конечно, этим видео, делитесь... Ссылкой на публикацию Александра Гумирова. Копируйте прям, может, текст в социальных сетях. Где-то в том же телеграм-канале можно в разные группы закидывать. То есть тут, как вам удобнее будет. Просто чем быстрее, мы наберем эти 25 тысяч хотя бы. Ну, чтобы было, да. вот К президенту обращались, собрали 25 тысяч. Здесь к Верховному комиссару ООН. Ну... Надо не меньше 25 тысяч собрать Не меньше Вот Это обычная Google форма То есть здесь нет там никаких ни подписаний ДИА, ни электронно-цифровая подпись Здесь по сути даже Кроме ваших там фамилия, имя, отчества И даты рождения ну, Никаких персональных данных нет А установить там, персонализировать Лицо Ну, очень сложно Поэтому В плане защиты персональных данных Здесь тоже нет никаких рисков, что кто-то их будет там использовать, это так наперед предугадывать, что вот почему в обычной Google форме. Ну у нас, извините, переименование улиц было официально, на официальном уровне тоже в Google форме, так что я не вижу тут никакого, знаете как, никакой проблемы в этом. Вот всего вам хорошего, подписываем.